Рособоронэкспорт представил новейшие российские беспилотные летательные аппараты, БЛА, на выставке АМЭКС-2022, которая пройдет с 21 по 23 февраля в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. В столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит международная выставка и конференция беспилотных систем АМЭКС-2022. Россию представляет Рособоронэкспорт. Сегодня Экспорт успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы Орлан-10 и Орионе, Бла Камикадзе -Купе», а также готовятся к выводу на внешний рынок большой линейки аппаратов, сверхлегких, тяжелых ударных Бла, беспилотников вертолетного типа и мультироторных. На специализированной выставке Amex 2022 представим продукцию российских предприятий процитировали в пресс-службе генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева. По его словам, на выставке будут проведены презентации и переговоры о сотрудничестве в этой области с представителями ОАЭ и других стран Ближневосточного региона. «БЛА является одним из наиболее перспективных на Ближнем Востоке видов продукции», — добавил Михеев. Наряду с ростом спроса на беспилотную технику отмечается повышенное внимание к системам обнаружения и подавления БЛА. Эта продукция особо актуальна в ближневосточном регионе, где периодически происходят террористические атаки с применением дронов, — отметил глава компании спецэкспортера. Он напомнил, что «Рособоронэкспорт» предлагает своим партнерам широкий спектр средств для оснащения как силовых структур и армейских подразделений, так и частных компаний, занятых в охране инфраструктурных объектов, предприятий нефтегазовой отрасли и стратегически важных организаций. Как сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта, сейчас рассматривается сотрудничество по экспорту отдельных образцов средств противодействия БЛА, например, Репилент, репелент патруль купол, рубеж-автоматика, пищаль. Кроме того, компания разработала и предлагает своим партнерам комплексную систему противодействия беспилотникам, сочетающую в себе средства РЭП и комплексы ПВО различных классов. Всем спасибо за просмотр.